В Казани стартовала студенческая регата. Соревнования по гребле на байдарках и каное, академическим дисциплинам и лодках дракона завершат грибной сезон этого года. Марафон «Люблю Татарстан. Иду на выборы» проходит по всей республике. В Казани 17 сентября пройдет первая экскурсия по новой татарской слободе. Экскурсия стартует от парка имени Тинчурина в 13.00. Участие бесплатное. В Италии стартует самый поздний в 2016 году Сабантуй. Площадкой для праздника станет Российский центр науки и культуры в столице Италии. В школах Казани ведут занятия по гольфу. С этого учебного года в Татарстане стартует проект «Гольф в школу», участниками которого станут 16 школ Казани. Проекты от Татарстана вышли в финал национальной премии Russian Event Awards. Это Всероссийский форум туристских волонтеров «Айпро» и музей-заповедник Остров Град Свиярск». Проект Мастера Маргарита Я там был объявил кастинг котов на роль кота Бикимота. Хозяева котов до 25 октября должны выложить фото фотолюбимца ВКонтакте или в Инстаграм с хэштегом Код ММ. Будущее уже рядом беспилотные автобусы КАМАЗ появится в 2018 году. Участники машиностроительного кластерного форума, который второй день проходит в набережных Челнах, делали смелую попытку выработать решение по дальнейшему развитию отечественной автомобильной отрасли. Отопительный сезон в Казани стартует 19 сентября. В первую очередь тепло будет подано в объекты здравоохранения детские дошкольные образовательные учреждения.